Почему необходимо покупать сантехнику именно в вашем магазине сантехники? Какие бренды сантехники предоставлены в вашем магазине? История вашей компании. Кто у вас работает? Какие дополнительные услуги вы оказываете своим клиентам? Видео-отзывы ваших довольных клиентов. Видеоролики открытых в вашей компании вакансий. Простые ответы на вопросы в удобном формате. Как вам проехать или пройти? Наличие парковки. Приятный бонус!